Всем привет ребят, с вами как всегда Гриф и сейчас я покажу вам несколько тактик игры на рейтинговых матчах. Судя по прошлому видео эта тема вам очень понравилась и конечно я буду стараться делать такие ролики как можно чаще, благо рейтинговые матчи Warface набирают популярность все больше и больше. А теперь перейдем к тактикам. Итак у нас карта Акрайна сторона атаки. Бежим в сторону двоечки, берем гранату и прокидываем ее за коробку. Пробегаем в квадрат и занимаем такую позицию. Наша задача дать хотя бы пару минусов на тех, кто будет пытаться заходить в квадрат. Отсюда это сделать очень легко, главное не отходить направо и не перестреливаться с рельсами. Также если вы услышали, что на втором этаже кто-то есть, просто прокидывайте туда гранату и старайтесь выманивать оттуда противника, чтобы убить его было намного проще. Но ну, а если вам повезет, то за убитым врагом выбежит медик, который, скорее всего, попытается его резнуть. И, кстати, при заходе в квадрат, гранату за те ящики я прокидывала от таких вот медиков, которые будут пытаться с самого начала раунда заражить квадрат. А если у вас есть возможность использовать оружие с глушителем, обязательно ее не упускайте, потому что в любом случае не нужно выдавать свою позицию. А еще эта точка хороша тем, что в случае если ваша команда уже зашла на двойку и противники начинают потихоньку стягиваться к пленту, зайдя в подкат можно очень легко их обойти. Бывает случается такая неприятная ситуация, когда при заходе на двоечку практически вся ваша команда сливается и вы остаетесь либо один, либо с кем-то из своих тиммейтов. Тогда если бомба у вас, лучшим выбором будет просто перетянуться на единичку и попробовать установить бомбу там. И уж как-нибудь дотянуть время и все-таки попытаться затащить этот раунд. В этом случае бомбу я ставлю обычно к хаммеру, залезаю наверх и сижу, слушаю шаги. Чаще всего кто-то из противников будет пытаться залезть ко мне наверх, к чему я буду естественно готов. И когда остается последний враг, к примеру снайпер, как в моем случае, раньше 7 секунд высовываться на него смысла точно не будет. И конечно все это время я прекрасно слышу момент, когда враг попытается обезвредить бомбу. Если вы хотите продолжение, то не забудьте поставить лайк, и если еще не подписаны, подпишитесь на мой канал.